Мы обратились за помощью к искусственному интеллекту, а именно к чату GPT, и попросили его подготовить для нас план сценария на YouTube. Посмотрим, что из этого вышло. Обязательно досматривай до конца это видео, потому что в конце мы как раз обсуждаем, как учить английский с искусственным интеллектом. С вами Вероника и Puzzle English. Наш запрос прозвучал так Напиши, пожалуйста, план сценария на тему Как использовать искусственный интеллект для изучения английского языка И обзор приложения Puzzle English Посмотрим, что из этого получилось Приветствую всех! В сегодняшнем видео мы расскажем о том Как использовать искусственный интеллект Для эффективного изучения английского языка Мы рассмотрим одно из самых популярных приложений Puzzle English Которое поможет вам освоить английский язык даже если вы не имеете возможности посещать языковые курсы. И далее, чат GPT делает план с таймингом, о чем нам нужно рассказывать. Что такое Puzzle English? Описание приложения и его основных функций. Какие возможности предоставляет приложение для изучения английского языка? Это довольно очевидно. Вы же, наши любимые зрители, и так хорошо знаете, что такое пазл English, и что у нас нереальное количество крутых курсов и заданий, которые подстраиваются и под ваш уровень, и под ваши цели, и под ваши интересы, делая процесс обучения максимально эффективным. Вы же, правда, знаете. Движемся дальше. Что потом предлагает рассказать нам искусственный интеллект? Искусственный интеллект в пазл English. Искусственный интеллект помогает в пазл-инглиш. Какие инструменты для обучения английскому языку использует Puzzle English? Вот это уже интереснее! А что, Puzzle English тоже есть искусственный интеллект? Конечно! Ваш индивидуальный учебный план подстраивается под ваши интересы, цели. В зависимости от того, что вы сделали, вам предлагаются следующие задание. Вы даже можете поболтать и попрактиковать свой разговорный английский с нашим тренажером. Чем вам не искусственный интеллект? Продолжаем следовать плану GPT. Как использовать Puzzle English для изучения английского языка? Как создать аккаунт в приложении? Как настроить приложение на индивидуальные потребности? Как использовать уроки, чтобы улучшить свой английский язык? Как следить за своим прогрессом в изучении английского языка? Создавать аккаунт аккаунты ну очень просто, прямо одна минута. Индивидуальный план тоже создается легко, причем даже для бесплатной версии, можно попробовать, ссылка в описании. Как правильно и максимально эффективно работать с платформой, тоже вам рассказываем с первых минут, чтобы не терять времени. Как следить за прогрессом, вы всегда видите, какие темы вы уже прошли. Вы также можете проходить тестирование регулярно и использовать результаты для понимания своего прогресса. Вы ведете электронный словарик и понимаете, какого эффекта вы достигли вы можете обсуждать это с вашим педагогом и с его помощью ставить себе новые цели. И заключение. Как сформулировал чат GPT финальную фразу? Итак, это был обзор приложения Puzzle English. Надеюсь, что этот видеообзор поможет вам найти эффективный способ изучения английского языка и достичь желаемых результатов. Большое спасибо за просмотр этого видео. Как вам такой обзор? Что скажете о его работе? Банально или нормально? И в конце этого видео хотела обсудить очень распространенную сейчас тему, связанную с искусственным интеллектом, что теперь и английский можно учить с чат GPT, да еще и совершенно бесплатно. Да? Очень часто сейчас это слышу. Многие говорят, что теперь ты легко можешь учить английский с чат GPT или другим искусственным интеллектом, что с ним можно переписываться, общаться на английском, задавать ему вопросы и он может проверять твои ошибки. это, конечно, замечательно. Но подумайте: ведь это и так слишком доступно для нас, вы можете самостоятельно задавать вопросы Google или Яндексу на английском и получать на них ответы. А проверить ваши ошибки вообще может каждый второй сайт из поисковика. Поэтому, проанализировав эту тему поподробнее специально. Для этого видео мы пришли к выводу, что искусственный интеллект действительно классно работает в другом И поможет прекрасно облегчить вам жизнь по-другому Написать за вас сообщение, придумать вам новые тематические идеи, сделать сценарии, нарисовать картинки и так далее Но английский за вас он не выучит, а помочь может не больше поисковика А вот Puzzle English сделает для вас и индивидуальный учебный план и предложит самые разные вариации заданий проверит их, на основе проделанной работы подберет следующие шаги для совершенствования знаний, подстроится под ваши интересы, цели и так далее. А вот это бесспорно поможет вам лучше овладеть английским языком. Поэтому скорее переходи по ссылке в описании и начинай учить английский эффективно и интересно с Puzzle English. Делитесь вашим опытом взаимодействия с искусственным интеллектом в комментариях. И спасибо, что сегодня были с нами. Пока-пока!